Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире беседы о православии в начале было слово. Рубрика «Вопрос-ответ». Сегодня мы поговорим о том, кто такой духовник и как его найти. Материалы эфира берутся из книги «Основы православной веры и церковной жизни. Вопросах и ответах». Данная книга одобрена синодальным отделом по религиозному образованию и катехизации в Русской Православной Церкви. Итак, кто же такой духовник и как его найти? В пасторском служении можно различать три степени. Приходской священник, опытный священник, то есть духовник и старец. На самом основном уровне – Первая степень служения – это приходской священник, которому дана благодать священства, который в себе носит не только право, но и благодатную силу совершать таинство. Таинство Евхаристии, таинство крещения, таинство мера но также и таинство исповеди, то есть примирения человека с Богом. Такой приходской священник помогает людям стать причастниками Христа, преподавая им таинство церкви, а также донося до них учения Христа. Некоторых недостаточно опытных в церковной жизни людей постигает искушение сравнивать современных священников с описанными в монашеской литературе древними духовниками и абами. Святитель Иоанн Златоуст говорил, что не следует от каждого священника требовать изящества речи, Достаточно, чтобы тот точно излагал Евангелие и церковные догматы. Пусть кто-нибудь будет скуден в словах, и состав речи его прост и не неискусен. Только пусть он не будет невеждой в познании и верном разумении догматов. Читаем мы в настольной книге священнослужителя. Если такой священник не будет давать ценных советов на исповеди и не проявит себя как талантливый проповедник, если он молод и неопытен, даже в этом случае его священство возвышеннее и достоинством больше даже царской власти. Ведь, по словам святителя Иоанна Златоуста, любой священник получил власть, которую не дал Бог ни ангелам, ни архангелам. Чем же от приходского священника отличается духовный отец или духовник? Само наименование «отец» указывает на то, что этот священник родил к духовной жизни другого человека Которого теперь можно называть духовным чадом В этом смысле апостол Павел говорил коринфским христианам Хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Это из первого послания к Олимфинам, 4 глава, 15 стих И наоборот Митрополит Сурожский Антоний давал такое наставление священникам. Если ты человека не родил во Христе, не воспитал так, чтобы для него началась новая жизнь под твоим руководством, ты не духовник, ты исповедующий священник. После внутреннего переворота в человеке, который называется рождением свыше, духовник продолжает быть сопутником и советником своему духовному чаду. Обладая духовной зрелостью, церковным знанием и личным опытом, он помогает христианину далее познавать Христа и становиться все более и более самостоятельным и ответственным. Цель послушания духовнику – попытаться оторваться от собственных мыслей, от собственного отношения к вещам и вслушиваться в то, что говорит духовно опытный человек. Итак, послушание – это такое соотношение между двумя людьми, когда, во-первых, тот, который находится в послушании, выбрал человека, в ком увидел наставника себе. Во-вторых, послушание заключается в том, чтобы вслушиваться в слова, которые говорит духовный наставник, с тем, чтобы перерасти свой ограниченный опыт через опыт этого человека. Духовничество можно сравнить с многолетним взаимодействием больного со своим личным лечащим врачом, который может осуществлять лечение эффективнее, чем доктор, который пациента видит впервые. Точно так же и духовник произносит не общие фразы, он дает ответ, который обращен к человеку лично. Неуместна просьба к священнику стать духовным отцом. Во многих случаях такое стремление обусловлено духовным инфантилизмом прихожан. «Батюшка все решил за меня» или же с тщеславным стремлением поднять свой социальный статус в церковной общине, рассказывая о наличии духовника. Достигается этот высокий уровень отношений не мгновенно, а на протяжении долгого времени, когда советы именно этого священника помогают мирянину заново озаряться светом Евангелия, преодолевать душевные и духовные затруднения. Таким образом, духовным отцом-духовником Человека, является священнослужитель, у которого он постоянно исповедуется, который знаком с обстоятельствами его жизни и духовным состоянием. Здесь уместно привести совет преподобного Нила Синайского. Иереев всех почитай, к добрым же прибегай. Ну и теперь немножко поговорим о старцах. Чем старец отличается от духовника или обычного приходского священника? И обязательно ли важнейшее решение согласовывать со старцем? Старец – это не просто опытный пастырь, это явление благодати в мире людей. Ведь нельзя научиться быть старцем или пророком. Старцы – явление редкое и даже исключительное. Этот тип духовного руководства исторически был распространен в монашеской среде. Поэтому мирянам не обязательно искать старца для согласования с ним своих важнейших решений. Отметь, что приходские священники не могут брать на себя функции старца, а также распоряжаться жизнью людей и требовать от прихожан беспрекословного подчинения. Отношения между духовником и духовными чадами должны строиться на основе взаимного уважения и доверия. Любой пастырь-духовник – призван помогать своим посолом, советом и любовью, не нарушая при этом богоданную свободу каждого христианина. И также все должны понимать, что совет старца или священника никогда не может расходиться с учением церкви. Ну, дорогие братья и сестры, всегда следует помнить еще о том, что даже выслушивая духовника, выслушивая его, его советы, все-таки окончательное... Решение остается за нами, то есть мы ответственны в своей жизни за принятие тех или иных решений. То есть если дал нам духовник совет, то вообще, конечно, желательно слушать духовника, потому что духовник, священник обладает большим духовным опытом, знает, как лучше поступить в той или иной ситуации согласно заповедям Божьим. Но все-таки бывают случаи, когда можно и поступить по-своему. Лучше, конечно, этого не делать. В любом случае, ответственность за тельные решения все равно принимаем мы сами. Ну и дай Бог, чтобы Господь умудрял всех нас, чтобы мы принимали правильные решения и уважали бы, конечно, своих духовников, если они у нас есть. Храни вас всех, Господь!